Трианекс. Real Business Team Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ася Стрельцова. Это видео записано специально для международной команды интернет-предпринимателей Трианекс и для тех, кто хочет профессионально строить бизнес в интернете и зарабатывать хорошие деньги. В этой презентации вам будет представлен один очень хороший финансовый инструмент, а именно компания Brain Balance. Я немного расскажу о компании, а также подробно расскажу об ее маркетинг-плане. Перед вами руководство компании. Слева вы видите президента компании Эрика Каправица. Это замечательный человек, у которого более 25 лет та же ведение различного бизнеса, в том числе и сетевого маркетинга. Он поднял на ноги много MLM компании и начинал с обычного простого дистрибьютора, но сегодня он является президентом компании, у которой очень щедрый компенсационный маркетинг-план. Справа вы видите основателя компании доктора Педжмена Берузи. Это человек, который который изобрел уникальный продукт этой компании, который помогает сегодня каждому быть здоровым и эффективным в бизнесе. Надо отметить, что несмотря на большие заработки президента компании, на его большую занятость, он все же находит время иногда присутствовать на наших специальных командных встречах, и вы также сможете присутствовать на этих встречах. Если говорить о масштабах компании Brain Abaddon, то это уже более 160 стран мира. Об этом вы можете увидеть в официальных источниках, а также в личном кабинете, который вы получите после регистрации в компании. Brainful Plus – быть здоровым и богатым. Это замечательный продукт компании, разработанной доктором Педжманом Берузи, который решает множество проблем, а также помогает быть вам богатым. Востребованный продукт – это основа надежного пассивного дохода. И прежде чем выбрать себе хорошую компанию с продуктом, нужно задать себе вопрос. Целевая аудитория продукта. Какая же целевая аудитория может быть у продукта, который предназначен для поддержания вашего здоровья? Это практически 90% целевой аудитории, потому что если мы сегодня будем рассматривать продукты по косметике, то больше всего целевой аудитории будет женского пола. Если будем сегодня рассматривать продукты по добавкам, присадкам к топливу, то это будет больше целевой аудитории мужского пола. Если рассматривать информационные технологии, то это больше молодежь. Но сегодня быть здоровым и богатым хочет абсолютно каждый. Второе – постоянное потребление продуктов. Если вы сегодня заботитесь о себе, о своей семье, о здоровье и эффективности в бизнесе, то очень просто этого добиться просто, потребляя ежемесячно продукт для здоровья. В чем уникальность и польза продукта, об этом вы узнаете немножко позже. Бренд Full Plus – заряди свой мозг, будь счастливее в жизни и эффективнее в бизнесе. Это полностью натуральный продукт, полностью только натуральные компоненты в нем. Более подробно о составе этого продукта вы можете узнать у человека, который рассказал вам об этом бизнесе. Но я хотела бы остановить внимание на двух компонентах. Первый – это астаксантин. Если вы хотите сегодня поддерживать свою молодость, независимо от своего возраста, быть привлекательным для противоположного пола, то это именно тот компонент, который сегодня рекомендует сама известная певица Мадонна для поддержания вашей молодости. И еще один замечательный компонент – сенсорил. Сегодня сенсорил – это тот компонент, который помогает людям бороться со стрессами, с тревогами, восстанавливает и поддерживает отличную память. Спокойный сон. Этот компонент помогает людям с сердечной недостаточностью, с сахарным диабетом и многое-многое другое. Сегодня, пользуясь продуктом Brainful Plus, вы будете иметь отличную память, позитивное мышление, отличное настроение, жизнь без стрессов и тревог, жизнь без головной боли. И это все на самом деле сон, как у младенца, защита и восстановление организма и многое-многое другое. Для этого достаточно всего одну баночку. И для того, чтобы зарабатывать в компании, иметь все это и даже больше, вам не придется продавать, вы забудете об этом слове. Достаточно всего употреблять одну единичку продукта в месяц. Большой бизнес доступен каждому. И сейчас я расскажу вам о том, какие заработки вас ожидают в этой компании. Приведу пример на самом выгодном пакете входа в бизнес за 243 доллара, при этом вы приобретаете самый выгодный пакет, автоматически приобретаете себе статус тройной звезды и все выгоды по этому статусу, ваша экономия составит 45% или 160 долларов. Кроме того, вы будете иметь повышенный доход уже с первых дней ведения бизнеса. Конечно, есть и другие пакеты входа, об этих пакетах входа вы можете узнать у человека, от которого вы узнали об этом бизнесе. Итак. Расскажу о высокоприбыльности маркетинга брейн-баланс. Это действительно так. 75% компании отдает всей. Это очень большие деньги. Это очень щедрый и прибыльный маркетинг-план компании. Вы это точно оцените. Четыре вида дохода здесь. Первый бонус быстрого старта, второй бинарный бонус, третий бонус за достижение ранга и бонус Power line. Остановимся на каждом из них подробнее. Первый. Заработай быстро сразу на старте или бонус быстрого старта. Находясь в ранге Тройная звезда, за каждого подключенного партнера вы получаете 78 долларов. И пригласив всего трех человек, вы окупаете стоимость пакета. Но я замечу, что вам не придется подключать бизнес людей постоянно. Давайте рассмотрим бонус быстрого старта в глубину. Мы говорим о третьем пакете Тройная звезда, выделенном желтым цветом. Именно приходит бизнес. На пакет «Тройная звезда» вы получаете по этому бонусу деньги не только с лично приглашенных людей, но также со второго и третьего поколения. Это значит, что когда ваши партнеры тоже подключают людей, вы абсолютно не приглашая никого получаете деньги по этому бонусу. Эти деньги выплачиваются каждую неделю. То есть на этой неделе подключается партнер, на следующей неделе вы получаете деньги. На следующей неделе подключается партнер и уже в следующей неделе вы получаете за это деньги. Когда вы растете в рангах, вам открывается глубина до шестого поколения. И несмотря на то, что проценты здесь, казалось бы, уменьшаются, задумайтесь о том, что чем больше глубина, тем больше людей там находится, соответственно, тем больше денег вы получаете. Итак, по этому бонусу вы можете получать деньги еженедельно до 85 долларов с каждого подключенного партнера. Бинарный бонус. Этот бонус вам обеспечит пассивный доход. Давайте рассмотрим, как выстраивается бинарный бонус. Итак, представьте, что посередине находитесь вы. Справа у вас развивается правая ветка и слева, соответственно, левая ветка. Ваша структура состоит из двух веток. И для того, чтобы получать бинарный бонус, вам необходимо иметь всего лишь одного лично подключенного партнера в левой ветке и одного лично подключенного партнера в левой правой ветки. Давайте рассмотрим, что такое переливы. Когда ваш вышестоящий спонсор или спонсоры, которые стоят над ним, подключают нового партнера и если под вами уже есть зарегистрированный партнер, то этому новому партнеру, естественно, предоставляется место ниже. Таким образом, партнер становится переливом. Когда подключается новый партнер, тот новый партнер тоже становится ниже переливом. Итак, таким образом, у вас есть спонсорская ветка, которая вам может помогать развивать ваш вышестоящий спонсор. Спонсоры выше. Вы имеете поддержку от своих вышестоящих спонсоров. Теперь давайте рассмотрим, как происходят выплаты и представим, что ваши две ветки выстроились в две линии. Итак, для получения денег по этому бонусу необходимо подтверждение активности. Это значит всего одна единичка продукта в месяц. Когда ваши партнеры делают подтверждение активности, у вас начинает совпадать пара. Что это значит? Это значит один человек с правой ветки и один человек с левой ветки – совпадает пара. И заметьте, за каждую пару вы получаете до 20 долларов. Заметьте, что пары могут составлять не только ваши лично приглашенные люди. Например, это будет ваш лично приглашенный человек и человек, который стал переливом от вышестоящего спонсора. Или, например, человек, которого подключил ваш партнер или партнер, стоящий ниже. И неважно, ваш лично приглашенный это человек или не ваш, все равно за каждую пару вы получаете до 20 долларов. Давайте рассмотрим это на примере. Например, в левой ветке у вас находится 80 человек, а в правой ветке у вас находится 100 человек. Итак, выплата идет по наименьшей ветке. И это справедливо. Всего количество совпавших перекрестных пар у вас получилось 80. 80 мы умножаем на 20, это 1600 долларов. Выплата по этому бинарному бонусу происходит раз в месяц. И это тоже справедливо, потому что выплаты по этому бонусу будут очень большими. И происходят эти выплаты абсолютно с любой глубиной, Абсолютно с любой глубины. Для того, чтобы выйти на пассивную окупаемость вашего продукта, вам достаточно всего 4 человека в левой и 4 человека в правой ветке. 4 совпавших пары умножаем на 20, получаем окупаемость единички продукта в месяц и даже больше. Итак, если вы хотите зарабатывать 1000 долларов в месяц только по этому виду бонуса, то у вас должно быть 50 совпавших пар. Если вы хотите зарабатывать 20 тысяч долларов в месяц, то у вас должно быть 1000 совпавших пар. Это совершенно небольшие числа, потому что у нашей команды Triangles есть проверенная методика достижения эффективных результатов достаточно быстро, при которой вы гарантированно будете получать свои деньги. Растите по карьере и получайте больше за те же действия. Тройная звезда – это тот пакет, по которому я привела пример. Вы также видите, что есть и другие пакеты входа в бизнес. Для каждого ранга есть свои ограничения по выплатам именно по бинарному бонусу. Для тройной звезды эти ограничения в 50 тысяч долларов. Всего лишь на следующей ступеньке в статусе «Гол» Золото у вас ограничение будет в 100 тысяч долларов. Итак, самое максимальное ограничение по выплатам идет в миллион долларов в месяц. Я думаю, этого вам будет достаточно. Третий бонус – за достижение ранга. Для получения этого бонуса необходимо подтвердить свой ранг в течение трех месяцев. То есть, находясь в ранге золота в течение трех месяцев, вы дополнительно получаете от компании 1000 долларов, находясь в платине 5000 долларов. И так далее. И всего вы получаете 131 тысячу долларов. Это замечательный подарок от компании Brain Budden. Зарегистрироваться в компании вы можете с международной карты, MasterCard или виза, а также с келью кошелька или внутреннего счета партнера компании Brain Budden. Об этом вы узнаете у человека, от которого вы узнали об этом бизнесе. И выводить заработанные деньги вы можете... Международной карты Пионер. Это проверенная карта, которая это проверенная карта и банк Пионер работает на международном рынке уже более 10 лет. Находясь в любой точке, где бы вы ни находились, вы сможете без проблем снимать свои заработанные деньги. Это тоже очень важный критерий для успешной компании. Бизнес-модель Брейн Банк. Вам необходимо зарегистрироваться в компании Брейн Банк и приобрести себе самый выгодный пакет. Естественно, начать употреблять продукт. Второе, обучаясь в профессиональной бизнес-академии Трианокс, получить себе свой первый доход. Да, друзья, у нашей международной команды интернет-предпринимателей есть профессиональное обучение, профессиональная бизнес академии Трианокс. Узнайте у человека, которого вы узнали об этом бизнесе, как начать обучение в профессиональной бизнес-академии и получать уже свои первые результаты. И третье, обучить своих партнеров этим двум простым шагам. Ну и действительно, наша бизнес-академия Trianex поможет вам осуществить и третий шаг тоже. Какие преимущества вы будете получать, подключившись к компании Brain Barron? Для вас это легкий и прибыльный бизнес, 75% компания выплачивает в сеть. Перед тем, как наша команда Trianex сделала выбор в пользу именно такого финансового инструмента, как компания Brain Barron, мы рассмотрели очень много компаний и не нашли подобных, чтобы Компания выплачивала такие большие суммы именно своим партнерам. Второе – это доступный вход в бизнес. Действительно, с этими пакетами входа сегодня может начать бизнес абсолютно каждый человек. Третье. Компания занимает лидирующие позиции среди MLM компаний мирового уровня. Вы можете в этом убедиться в официальных источниках. Быстро развивающаяся компания уже охватывает больше 160 стран мира. Это действительно так. Востребованный, а главное полностью натуральный продукт для здоровья Plus. Убедитесь в эффективности этого продукта сами. Зарегистрироваться в компании вы можете легко с международной картой, а также выводить деньги вы можете абсолютно в любом банкомате мира, где бы вы ни находились. Полная автоматизация бизнеса для вас и поддержка нашей команды Трянок, людей-практиков, людей-профессионалов, людей, имеющих большой опыт ведения бизнеса в этой сфере. Получите этот опыт и вы. Друзья, зарегистрируйтесь бесплатно прямо сейчас и займите самую выгодную позицию раньше других. И уже при заказе пакета получите дополнительные 10 долларов в подарок от компании Brain Balance. Не медлите, зарабатывайте в легальном бизнесе. Обратитесь прямо сейчас к партнеру нашей команды Triannex, Узнайте, как зарабатывать вместе с компанией Brain Balance. А я желаю вам хороших финансовых результатов. С вами была Ася Стрельцова. До встречи в следующих видео. Трианекс Реал-бизнес-тим